Всем привет, с вами я Зука, 1337 и сегодня мы продолжаем играть 3d как я вам и обещала, если вы наберете 9 лайков на прошлом видео, я выпущу серию. В общем, сегодня у нас новая рубрика, а новой рубрике я скажу, когда мы приблизимся ближе к уровню. В общем, эта рубрика будет называться «Уровень за 10 минут». В чем ее смысл? Я без монтажа и без всего прохожу уровень, и я должен его пройти вместе с практикой за 10 минут, то есть минуты 4 на практику и 6 на прохождение. В общем, первые 5 минут на практику я поставлю на телефоне, чтобы вам... Хотя для вас это будет и более и хорошо, если я поставлю на таймер на экран, но я не знаю, в общем, эта рубрика будет чисто без монтажа, так что, кому не нравится, можете не смотреть видео, то есть, если вам вообще эта рубрика зайдет, то я ее иногда могу снимать, в принципе. В общем, приступаем к самому уровню, то есть, сейчас я поставлю на телефоне таймер. Я вам сразу же говорю, что вы точно не сделаете. Если этот видос наберет 15 лайков, то я завтра же выпускаю видео. Я вам отвечаю, это невозможно для вас. Если вы это наберете, то я не знаю, что я сделаю. 15 лайков. Хотя нет, даже давайте 20. Вот 20 лайков и без проблем завтра выйдет видос. Время и стекло написано. Все. В общем, давайте. Раз, два, три. Я поставил таймер. Блин, музыку забыл включить. Давайте включу побыстренько. Блин, первый пытка неудачная. Я боюсь, что эта серия не зайдет. Волна. Поехали. Блин. Очень плохая попытка на волне. кстати только что узнал что там можно пролетать я пролетал постоянно снизу чтобы было анти Ой, чтобы было да антигравити у меня да вот все три минуты остается 340 здесь не умирал блин а если я не выполню то я буду просто дальше проходить левел пытаться и все там я уже буду использовать монтаж, чтобы долго ваши легенды Да ну, какое 55? -мо. О боже. У остается две минуты. Блин. Это, считайте, около двух попыток еще есть. Таких вот нормальных. Либо одна победная. Не, да, нет. Минуту 12, я не успею. Это последняя попытка, получается, если... Да нет! У меня не получится его пройти. Все, 40 секунд, я уже не успею. У вас там более точное время, так что я на монтаже подмечу это. Но у меня все, я уже все, 30 секунд. Опять на этом же самом месте. Все. 11 секунд, 9. Все, давайте я уж ждусь. Все, вы можете слушать, что таймер закончился, и у вас монтажа таймер тоже пропал из-за того, что время закончилось. В общем, я не справился. Сейчас я просто продолжаю. Е проходите, я уже не знаю, за сколько я его пройду, то есть 529. не умру нет не умер да все гг в общем все всем пока с вами был я звук 137 это была такая тестовая э, рубрика в общем вот все всем пока